Приветствую всех любителей видеоигр. Блин, а чем у меня такая... Да не, ладно, блядь, нормально. Сильная... Блин, сильная чувствительность какая-то. Прям... То медленная, то быстрая. Блин, пойми. Ну ладно, блин, да, она просто правда. То есть я прям чуть-чуть делал, она прям как-то срабатывает очень сильно. Блин, вроде всё нормально. Ну ладно. Значит, мы пытались проникнуть в одно местечко, вот здесь, да. Я, кстати, вот не понимаю, почему роботы на нас срабатывают. И на слове. Так, а как камеру отключить? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Все, мне пизда. Оп, понятно. Бежим, похуй. Я забыл, как, камеру, как свет выключить. Ух ты, блядь. Я их приманил туда. А они теперь все туда летят, да? Да-да-да, ищут, ищут. У меня, по-моему, выше на этаж, кстати. Тут не по почему у меня провел, показывается. Так, тихо. Тихо. Смотрите, у меня отображение какое-то непонятное, геймпад, не геймпад, подожди, блядь, пошумел банками, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, отстань, отстань, отстань, отстань, ой, мне сюда нельзя, да чего, чего не так с игрой, тихо, а ты меня не видишь, фух, потеряли, что-то с игрой не так, стало она как-то плохо понимать меня, ну ладно, все, ждем ждем кстати вот у них же это инфракрасное изучение как они чувствуют мое тепло Ля. ну мне очень нравится то что они на банке реагируют то есть банки пошумел душу да что под и все так понятно Бля -ля -ля -ля. походу этот момент миссии будет достаточно долго проходиться потому что это самое так, а как свет-то выключить реально? Ух ты, бля, привлек внимание, привлек внимание. Куда бежать мне? Сюда. Отлично. Так, не то. А, все, нашел. На будущее пригодится. Да выключи ты его. Да выключи эти Ладно, пофиг. Клементина? Хм. Клементин. Не, ее здесь точно нет. А, что это? Похоже на какое-то закодированное сообщение. Чтобы выяснить, что с ней случилось, придется поиграть в детективу. Смотри. Для B12 кота. Ответ кроется в моих вещах. И еще 4 символа Подпись Клементина. Взгляни. А, цветок камешек. Инопланетная хрень и ночник. Так, вот инопланетная хрень. Точнее, это лампа. Ну, лампа. Нашел что-нибудь? Хм, ничего не вижу, ты уверен? А, то есть я вот так буду проверять вещи, да? То есть мне будут показывать кнопку. Мои датчики могут оборужить безвредные химические вещества, только в газообразном состоянии. Не могут создать то успокаивающее ощущение, которое я помню. Как и я, компаньоны не чуют запахов, поэтому мне интересно, зачем они это делают. Под контейнером тоже спрятаны сообщение. Здесь написано, я с... Блять, вот это... А, я понял. Я помню, теперь в чем вся фишка Так, запрыгивай Не знаю, что не так с игрой, но пока это не сильно мешает играть О, камешек Драгоценный камень средней ценности низкой частоты Кажется... А, частоты Кажется, свечение было добавлено искусственно. Может быть, это знак, что мы могли найти что-то полезное Бимбо, сообщение здесь написано Я с Блейзером Блейзер? Понятно Так, ищем дальше Да, спрыгни, пожалуйста Так, да нет, это не то Ну ладно Так, цветочницу Ну, это мы тоже проверим Нам дают возможность, почему нет Смотри, здесь что-то есть Здесь написано Приходите в... Стоп, чё? Я там что-то не помню, что было это самое Как его называют-то? Ладно, я забыл Ну ладно. Так, здесь ничего не вижу. Лейка. Понятно, ничего не вижу. Такая а А, вот лампа. И записка как раз. Понятно, не знаю, что такое, но его свечение завораживает. Прости, отвлекся. Я даже не верю этого Здесь написано. Ночной клуб. Все, она в ночном клубе. Я с Блэзином проходил ночную кукуру, отличная работа. Вот, теперь пойдем найдем ее, времени мало Так, теперь придется опять пробираться сквозь охрану, кстати Не понимаю, почему срабатывает Оп ты, блять Да, шоп тебе Опа, меня тут и не было Ищи священ, ты меня не найдешь Потерял А, ну мы его, в принципе, от... Ух ты, блять, отвлекли. Ну и хорошо. Тихо. А я вниз не могу никак спрыгнуть, да? Жалко. А, -а, -а, -а, -а. я понял. Подожди. Т -т -топ. Ты потише не мог бы, котик? Так. А здесь я спрыгнуть никуда не могу. Понятно. Так, здесь мне пройти не удастся. Здесь тоже. И туда не могу спрыгнуть, и вниз вроде не смогу никак спрыгнуть, да. Теперь я понимаю, зачем все это здесь установлено. Оп. Тихо. Ты меня не видел. Это в принципе... Такая продуманная схема, как пробираться и так далее, и тому подобное. Я, кстати, вот не понимаю, это вниз или потом, или не вниз. Главное, банкой не шуметь, потому что они на звук очень хорошо реагирует. Нет, это не вниз. Ну, ничего страшного. Ох, ты, блядь. Тихо. Опа. А где спуск вниз? Кажется, нашел. О, да-да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Пока они там тупят, можно скачать быстренько. Оп, и все. И меня здесь не было. Так, теперь надо в ночной клуб. Это что? Ночной клуб. Блин, ведь этого всего можно было избежать. так ты же ночной клуб правильно чёте налить маленький сэр В твоих маленьких глазах наш мир должен быть кажется огромным хотел бы быть таким же крошечным как ты, чтобы исследовать тайные места так мы любим напиток масло с чем-то там не знаю, они мне почти все так он это пофиг пока что я свел свои игры, может быть я не вижу в ней этой самой. Я пытался скачать айбот. А, понятно. Так, подождите. Мне сказали, в ночной клуб. Но тут никого нет. Да, это мы тут бутылки роняли. А, -а, а, Night Club! Фу, блядь, это бар. Ночной клуб, куда меня не пускали, кстати. Так, где-то он с этой стороны, по-моему Так, это одежда Ой, там ругается то, что одежду спиздили Так, а вот и ночной клуб, да? Это не для тебя, уходи Взятка, я не беру взяток, я ценю свою работу Так, тебе надо подумать, как попасть в ночной клуб В принципе, должно быть все как-то не очень сложно Туда каким-то образом можно попасть только вот каким. Так, так устроен мир. Даже роботы убирались. Так, он не берет взяток, но как-то к нему. Как-то же можно попасть. Я предполагаю, что это и есть ночной шнуков, если честно. Так, осталось подумать, как сюда попасть. А, так, меня тоже не пустят. Это же то, о чем я думаю, да? Это же АО. Да нет, это какая фиг... А, кстати, а может через соседнее помещение можно попробовать попасть? Но явно не через это. Или может быть через второй этаж. Так, я могу на телефонную будку заразить. Опа, решеточка. Так. Ага, хорошо. У тебя отхода, так сказать. Так, даже к сожалению, нет ничего, что тебе подошло. Это одна из твоих новых игровых приставок. Понятно, он даже не знает, что это такое. Да спустись, пожалуйста. Так, а зачем я этот проход сделал? Зачем-то. На телефонную будку я залезть не могу. Я ночной клуб. Мое единственное предположение – это там. А мы поговорить не можем случайно? Ночной клуб, тогда пошли в ночной клуб. Единственный ночной клуб, который здесь есть. Кстати, город уже не кажется таким большим, если честно. Опа, воспоминанька. Неожиданный поворот. А... а, стражи. Они были созданы для защиты людей, для борьбы с преступностью и поддержания правопорядка. Но по мере того, как жизнь в городе становилась все труднее и начали формироваться группировки, стражи быстро превратились в стражевых псов сильных мира всего. Они были идеальным инструментом, чтобы держать город под контролем. Послушные, беспрекословные, неутомимые. Они продолжали контролировать город даже после гибели людей. Всегда на посту. Неустанно. Да, кстати, надо много памяти здесь найти вообще в целом. А еще? А, как тут это? Какая-то кнопка. Да это я понял, понял, понял. Какая-то кнопочка позволяет нам посмотреть на память. Пока я не помню, какая. Ой, ой! Ой, что я нажал? Что происходит, блядь? Ой. А.. А, можно мне это как-то с экрана убрать, блядь? Не понял ни хера. А, все. Да. Кажется, я знаю, в чем проблема, но это уже потом будет решаться. Компьютер неправильно воспринимает геймпад. Так. Ну да, это я понимаю, как ночной клуб. То есть это даже наша подсказка, типа, куда нам надо. Вот это вот. Видите? Я считаю, что это подсказки. То, куда нам надо. Ну вот как туда попасть? Хороший вопрос. Так, а давайте поговорим с кем-нибудь. Вряд ли вышибал нас в ребята, кажется, нам снова придется пробираться сзади. О! Опасность уровень игру два 2%. Необходимо немедленно найти место для танца. Не знаю, этот клуб здесь полно позерок. Но По крайней мере, мне нет стражей. А, он не знает, как реагировать на то, что я в него почесался. Так, он сказал, что надо будет там заходить. Я, как обычно, сзади. А вот тебе и подсказки. Так, значит... Тут можно как-то открыть дверь. Тихо. Что это у нас тут? Объясня... Объявление. Если вы собеседник, разбирающийся поезде, я живу за лифтом Бонаборд. Хорошо. А, вижу. Все, я вижу нас там. Меня там ждут уже. Осталось только понять, как залезть наверх. Так. Хорошо, это полпути. Или даже не полпути, или даже самая маленькая мелочь. Так, отлично. А я сразу не заметил, что меня в окне ждут. Знакомиться. Эй, как ты сюда попал? Хочешь потусить, нами? О, запрыгивай, иди выпей чего-нибудь. Такой, вот, да. Самурга промурлыкал, такой, вот, да. Во, во, во, во, аж кадр немножко присели. Уронить все. Так, да, давай все пораняем. Привет, клиент. доступ... Клент, доступ на вид балкон закрыт. Там какая-то частная кусочка. По-моему, его заблонировал пла... парень по имени Блейзер. О, отлично, он нам и нужен. Нам туда и надо. Спасибо. Так. Повлять, эта вся светомузыка меня немножко напрягает. Ну да ладно. Чего, куда? Чего? Куда я попал? О, память. КОГО? Чего? Когда я был человеком, мы с друзьями собирались и... всю ночь. Даже если на следующий футу приходилось страдать от неприятных последствий. Я любил радоваться жизни, несмотря на неприятную для обитания поверхность. И все более болеувые своей жизни под землей. И капиталистическую жадность таких компаний, как корпорация Нека, И политическое государство, созданное стражами. Теперь я помню, зачем мы это делали. Отлично, это, конечно, хорошо, но у меня еще бы три фрагмента памяти, Ну да ладно. Неплохо я так взял и поднялся. А тут теперь... Типа, а, я сюда чисто за воспоминания не пришел. Неожиданный поворот. Я бы хотел, конечно, все найти, но... су по всему не судьба. Одно мы уже пропустили. Но штука прикольная, такой маленький лифт. Так, ладно, нам надо навить балкон. Ой, чуть не упал. Так, как попасть на ВИП-балкон? Я могу вот сюда залезть, да? А, ну конечно. Могу даже с им познакомиться. Опа! Так, хорошо. И он сейчас обратно, да, поднимет? Отлично. Сюда не могу И сюда не могу Так, и чё я сюда залез Может мне надо было с той стороны это делать? А, основания для рычага нету Блин, я а -а -а -а, я понял, можно сломать Блин Ну давай попробуем сломать Ну я предполагаю, что ее можно сломать. А как еще ее достать? Был умать Или ему настолько сильно надоест это поднимать каждый раз, что это самое. Блин, она что она не ломается нифига. Надежда была то, что она сломается, если честно. Но меня точно с этой стороны, да. Так, ладно, надо найти основание для рычага. Где его искать? Но тут я, в принципе... Фиг, где его найду. Пока что единственное место, где видно основание для рычага, это там. Так, да, хорошо. Так, может у вас на столе где? А теперь все вместе! Понятно. А! Кстати, начекаем. сейчас мы вот это отвлечем, потом залезем на стол, да? Ага. А, и трогать я это не могу. И мешать этому я не могу. Так, хорошо. Рычага даже видеть не видно. Может мне где-то здесь еще запрыгнуть можно? Давай попробуем отсюда. Да нет. Здесь тут спрыгнул. А теперь все вместе. Понятно? Дайте подсказку. Так, здесь нету ничего. Здесь тоже. Но на столах, естественно, искать нет смысла, предположительно. О, коктейльчик. Могу попить. Я заныкал какой-то, я забрал какой-то коктейль. Тихо. Нет. Нет. Нет. Нет. Верните мне обратно. Так, ладно, другой вопрос. Здесь, в принципе... А, кстати, а ч то я не подумал. Может, здесь основания для рычага я найду? Хотя, очень даже вряд ли. Походу очень даже вряд ли, да. Я здесь запрыгнуть и никуда даже не могу. Так, пассати же увидел. Окошко. Да не, вроде нету основания для рычага. Так, а для чего нам напиток? Дайте кому Можно попробовать дать кому-нибудь напиточек Так А во, я получил несколько жалоб, так что нет Мы не можем отключить танцоров, голограмм Потому что какой-то идиот решил, что украсил горячку рычага Классная идея В любом случае не хочешь выпить чего-нибудь? Осторожно с этим, крепким. Так, значит кто-то украл Этого самого Тебе нравится моя маска? Сами сделана Она глушит сканеры стражей, выглядит круто. Так, давай ему дадим попить, выпить. Развлекаешься, малыш? О, ты же не собираешься пить маленький Вот Не думаю, что это тебе полезно. Так, ладно, едем дальше. Его разбудить нельзя. С ним поговорить нельзя. Вот он, этот клуб, отцы. попытался пройти в дресский но меня выгнал. Меня? Можешь по себе представить, вот я и украл этот рычаг, только ради прикола. Ты хочешь мне выпить, я дам тебе этот глупый рычаг. Мне он не нужен, не хочу, чтобы меня с ним поймали. О, спасибо, друг. Вот, держи, как я обещал. Блядь, оказывается, все так просто. Прыгай на него. А почему я не смог снять старый рычаг? То есть, если он так просто снял и этот, то типа, камон. Опа, давай. И все, и проход вибзал. Гад оформлен. Оп. Ой, кнопочку можно нажать. Неплохо. Еще одна кнопочка. Тоже неплохо. А, я понял, типа. У нас есть три кнопочки. И мы играем что-то типа в три в ряд, блядь. Так, давай на это нажмем. Ага, вот и готово. Неплохо. Блин, а... я уж испугался, что у меня экран то потемнел. А, убежал. Наш этот, кто нам там нужен. У меня очень хорошие отношения со стражей. Не понимаю, почему другие просто жалуются на них. Не мешай танцевать, пожалуйста. Конечно. Так, пойдем, пойдем. Опа! Клементинку-то поймал. Ну, ты, выйдем, Блядь, ты же робот, тебе не нужно рот перевязывать. Алло. Ну, ладно двух зайцев одним выстрелом ты не такой умный как кажешься котик впрочем ничего личного бизнес есть бизнес типа под скапывают с лица прикольным так эмоции прикольные придумали бизнес это деньги а я ценю деньги намного больше чем дружба теперь они в моем распоряжении Типа поймаете, ух ты, блядь Хоть не показали, как меня только ударили Запомните, при съемках этого видео Ни одно животное не пострадало Котик тоже Максим дротик усыпляющий, чтобы это самое Чтобы спать, не электрический, усыпляющий Я же говорю усыпляющий, электрический бы убил Сердечко бы остановил И у меня все отняли, ну... Ладно, ты говоришь, что я не такой умный, блядь я сейчас разломаю себе сеточку. Так, роботы у меня тоже отняли. Блин, без костюмчика мне теперь не очень привычно смотреть на этого котика, если честно. Костюмчик-то ему реально идет. Ага. А неплохая такая клетка, если честно. И вы думали, меня это остановит? Ой, трачу его, Тюрьма. Так, хорошо. Давай-ка еще разочек, наверное, да? Отлично. Теперь надо там подергать. Там ничего вроде внутри нету, да? Да. П Печально то, что я это самое... Еще и не восстановил всю... Ну, немало фрагментов памяти нашел. Ух ты ж, твою мать, что вы делаете? Так, это либо псих, либо ему пизда. Просто это все, что я могу подумать о нем. Просто вы реально посмотрите, его так колбасит. Такое ощущение, как будто его током фигает постоянно. Кстати, тоже возможно. Да, к нему подключены провода. Блять, жестоко. Даже по меркам робот. Так, ладно, а куда мне надо? Ага, мне сюда. Хорошо. Ладно, я, может быть, тебя спасу. Если повезет. А может и нет. Я не знаю, за что тебя посадили, поэтому... Так, робот сидит, палит. Если я мяукну, да, как бы... А, понятно. Как бы даже проще все дело происходит. Так, этот робот мертв, можно считать. О, этот робот тоже умер, будучи полностью в хламе. Как понимаю, тюрьму используют... По своему, блядь, по своему желанию Потерял Быстро Блядь Блядь бля. Вы меня не видели, пацаны? Он, он, он ищет, ищет Без робота за спиной Чувствуешься, знаете, голод. Таким, не, не, не полным. Блин, а может пробежать? Просто. Да и хер с ним, типа. А, стоп. меш, стоп. А че мне надо-то? Подождите, я не пойму, пока не понимаю, что от меня требуется. А, теперь понимаю. О! Я тебя не понимаю. Хоть пальцами показывают, это хорошо. Если ты не спасешь моего робота, блядь. так все проросло красиво. Я, кстати, думаю, мне надо быть сюда с роботом, прийти почему-то. Да, ага, хорошо. А интересно, что он сделает с b 12 И сейчас, прикиньте, вырню, короче, ключи где-нибудь. И придется потом еще больше страдать от этим всем. Так, хорошо, она открыла клетку. Не говоришь, что ты будешь за мной следовать? Да не вроде нет это хорошо а я без робота да не могу ключами с этой пользу только сейчас до меня дошло я бы так бы себе бы ключи взял вдруг я поймают смотрите какая она большая и я какой маленький конечно вдруг ее поймаю. я же без робота тогда останусь без маленького своего друга ну вот что ты там Все чисто, куда ты идешь? Ты дура, что ли? В стену ей, блядь, посмотреть захотелось. Пошли! Блять, какая она тупая, бля. Ну что поделаешь? Стены тоже бывают Вдруг там какая-то карикатура, там, подписи. Секретные там знаки. А прилети, да, походу? А, -а, -а. вот она Ни хрена себя нибу изучают. Это, кстати, не я нажимал, вот теперь я. Я тебя не понимаю. <свист> Мы его обязаны спасти. Вот, молодец. Не смогла дверь, да? открыть там. О, давай, я один пойду. Мне не дают бежать. Эй, ты зачем по мне ходишь? Да все, дай меня одного пусти, я один скажу. Я, конечно, понимаю, там типа режим стелсов, все такое, поаккуратнее там. Но он мой друг, без него вообще как без рук, блядь. Опа, бля, прикольно, растяжки. О. Ага, растяжки, что двигаются. Тоже прикольная затейка. Опа. В коробку прыг. А меня уже нету. Я коробка, блядь. Тебе показалось? Теперь я понял, эти датчики не успели усовершенствовать тепловизором. А человеку в коробке, ну естественно, пусть спрячется. Так, а если я... Ага. Бля. Я запустил и почему-то запрыгнул наверх, а не в коробку. Я ж подбежал к коробке, подбежал. Опять меня усыпили, сейчас опять что в тюрьме, я нет? Ну и слава. Так, надо подумать, как быстренько сквозь него пройти. Так, ну здесь-то все ясно, то есть как бы все понятно. Ну давай, давай, пошли. Так, тут наверху тоже все я. Блять, ну завидись. Ладно, меня хотя бы здесь не видно. Так, теперь мы идем сюда, теперь сюда. Я могу на него запрыгнуть. Блин, нажать. Ага. Ага. Так, хорошо. Оп. Оп в коробку. Оп, на всякий случай, потому что я не понимаю, где мы. А, нам не зря дали коробку. А, вон рубильник вижу, все. Как все его будут обследовать, да? А, теперь все внимание на нем. Да. Да блядь, беги, беги, идиот, беги, блядь. Ух, повезло, ух, как повезло. Куда они все полетели, и все смотрят в мою сторону, заметьте, они куда-то все полетели, и все смотрят в мою сторону. Тихо, ты меня не видел. Бля, бля. Ладно, похуй, надо в эту коробку. О, о. В коробку, в коробку. Так, пацаны вернулись на место. Отлично. Блять! Прыгни туда, пожалуйста. О. Все, все, все, уходи. Так, ну у них теперь включен режим поиска. То есть, в принципе, они прям на все реагируют теперь. Ой. Тихо. Меня здесь нет. А как мне сквозь него проходить теперь? По кругу-то я не очень хочу, если честно. А, на трубу. Здесь у меня не увидит просто-напросто. Он же смотрит вниз, а я наверху. Опа, а тут лазерные датчики отключили уже, пацаны. Неплохо. Блин, так экран темнеет, мне так не нравится. Прям чур-чур, прям так чук. Не знаю, что это было, ну ладно. Он его спрятал Такое чувство, будто я снова оказался в ловушке Компьютерная система лаборатории В полном одиночестве Но ты вернулся за ночь? Не могу поверить Ты хороший друг Конечно Я так рада, что мы снова вместе Но нам по-прежнему угрожает опасность Нам нужно найти выход отсюда Можешь открыть вон тут дверь Конечно У меня робот программит здесь Алло, кому? Конечно, я могу все Вот эту дверь открывай Быстро Быстро пули, пули открывать, дверь А, я понял, ты ее не откроешь. Буду ее открывать, походу, я, да? Да. Да. А, и чей кирпичи поломал? А, я укажу ей то, что надо разбить окно. Я понял. Да, да, да, да, она уже на... А, она наверху сейчас окно разобралась? Так ты что, что ли? Я бы пролез через эту створку, блядь! Это было так громко, блядь! Я бы перелез бы через эту металлическую створку. Ладно, пофиг. Ну я, как идея, это в принципе классная, тут не поспоришь, но ты так громко, блядь! Реально так громко! Так, ладно, выберемся из тюрьмы, будет все хорошо. Стражи снова переградили путь, они же сразу же заметят. Может попробуешь заманить их в камеры и запереть их там? Этот реалибитационный центр мне очень помог. Мой разум прояснился. Теперь я образцовый гражданин. Это довольно продвинутая технология. Охренеть. Пацанов жалко. Реалибитационный центр, блин. Так, отлично. Опа, память. Бедняга стражи беспощадны ко всем кто бросает им вызов. Этого я и боялся. Они полностью стерли его. Больше никаких эмоций, самосознания и воспоминаний. Давай постараемся им не попасться. Блин. Так. А где тут камера? Блять. А не попадет. <свят> так... Я на самом деле не, не, не, не думал, что их будет здесь двое Наделся на одного Ну что поделаешь... Так... Попробуем дубль два Так, это кто? А, это робот, я понял Так, изначально тихонько Открываем камень Хорошо эта камера открыта хорошо блядь, а ну-ка отлично отлично Похуй. блядь отсюда не залетает Блять! Отлично, дом да, мы закрыли. Хорошо. Ух ты мне пизда. Тихо. Я затупил, я просто думал, там только один. Надо открыть дверь, блядь, пусть вылетает, а их там двое оказывают. Эх, эх, блядь. Ладно. Чё страшного. Отлично. Ну сейчас он, блядь, блюду пока откроет, нахуй. Тысячу лет пройдет. Ага, я понял. Ага, ага. Ой. Я идиот, я идиот. Ну да похер. Так от одного избавились, сейчас я буду сразу двух заманивать просто теперь. Сейчас он закончит, блядь. Ага. Так, ну поехали. Да, спрыгни, ты идиота, кусок, блядь. Отлично, повезло, блядь, очень повезло, блядь. Охренеть, как повезло. И сейчас не повезет, нифига. Нет, повезло, блядь. Закрывай, закрывай, закрывай. Закрывай, блядь. Фух. Я всех двух, да, там оставил? Ай, какой я молодец. <зас> молодец, что запер стражи. Мы должны вернуть себе былую силу. Конечно, рисковал своим здоровьем. Аха, что ты сделал, ха-ха-ха, так смешно. Он прям так и сказал. А мы, кстати, еще долго в тюрьме будем? Просто пора бы уже бы как бы это самое заканчивать бы чуть-чуть. А тут дверь закрыта. Я понял, ищу путь отступления. Так. Будет на чеку, это еще не конец. Это я уже и так думаю, что делать. А, нашел. Такая Маша-тручка, Открой меня, открой меня, блядь. А теперь самое опасное. Это вот эта огромная дверь. Она ведет к выходу. Дверь это единственный способ выбраться из тюрьмы. Думаю, ее можно открыть из центра управления вон там. Надо придумать, как в него попасть. Не мешало бы осмотреться. Ну, понятно. Ну, как в него попасть? Ты вот здесь вот встаешь, вот здесь вот подбрасываешь меня, встаешь, и я как бы перелазю. Все просто. А где ты? Что, блядь? Блять, осматриваться она еще два дня будет. Дверь это единиц. Да, да, да, да, Я понял, я понял. Все делай сам, блядь. Блять, там она сразу обратила внимание, а тут ты меучишь, и похуй. Так, ладно, я понял. Все делай сам, значит. Все исключ... исключительно исключительно делай сам. Так, ладно. Тогда будем заканчивать на этом серию. Еще неизвестно, как долго это будет. Так что спасибо, ребяточки, за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.